Привет! В этом видео расскажу кратко о Сана Шинчира, коим является старшим братом Майки и основателем крупнейшей группировки в Токио Черный дракон. Что тут у нас? Воришка? Я тебе не лох какой-нибудь. От меня не уйдешь. Слышь? А? Где-то я тебя уже видел. Это ты, Кейске? Шиничира! Шиничира был слаб в драках, но он не обделен харизмой. С детства он рыжил с Такиоми, братом Санзо и Сеншу. В подростковом возрасте он объединил две враждующих банд, возглавляемых Вакасой и Бенькей. Последние полюбили шиничира и уважали всем сердцем. Шиничира, Вакаса, Бенькей и Такиоми основали банду Черный дракон. Шинчира сделал своим замом Такиоми, ставший известным как Богом войны. а Авакаса и Бенький стали капитанами своих отрядов. токи они сфотографировались. Драконы были принципиальными и не торговали никакими наркотиками или же продажей боевой мощи. Черные драконы настолько разрослись, что не осталось никаких конкурентов. Шинчиро решил расформировать банду, ибо он достиг цели и хочет, чтобы новое поколение показало себе. Было создано второе поколение черных драконов, и так продолжалось дальше. Шинчира сам выбирал, кому стать новым лидером нового поколения, при этом он не участвовал в их внутренних делах. Подробно о черных драконах можете узнать по подсказке сверху. Когда Эмма присоединилась к семи Сана, Шиничиро приметил его старшего брата, покинувшего Эмму. Им был Куракава Изана. Изана жил в приюте. Шиничира начал к нему заглядывать, назвавшись его старшим братом. И Изана, радуясь, катался на байке вместе с Шиничиро. Названный брат полетел в Филиппины, разузнать о родителях Изана. К сожалению, он выяснил, что Изана никак не связан с ним кровно. Шиничира принял решение взять заботу на себя, окружив Изану любовью. Однажды Изана узнал всю правду и отпинал любимого старшего брата. За то, что он не сказал правду о его кровных узах. Шинчира объяснил ему, что это не имеет значения. Он все равно его любит, как младшего брата. Тот обиделся и ушел. Шинчира жил спокойной жизнью, открыв магазин байков, проводя все свое время там. Иногда за ним наблюдал мелкий инупи. 13 августа 2003 году в его магазин вторглись Баджи и Казутора, намеревавшиеся украсть байк для дня рождения майки. В результате Казутора ударил чем-то по голове Шиничиро и все, он умер. История авторитета Токио закончилась гибелью от рук школьника. Вчера характер был любящим старшим братом. Он заботился о Майки Майке и Зане. Также он был харизматичным, обладал качествами лидера, одним словом, добряк, который искал жопу приключения. В подростковом возрасте у него была стрижка, похожая на андеркат или же ежик, особо не разбираясь в прическах. Носил форму черных драконов. Заметьте, форма состонов неспроста похожа на форму черных драконов. К 23 годам у него были отросшие волосы черного цвета 20 века. Цвет глаз темный. По одежде черный низ футболка, цеп на шее. Кажется, он еще надевал каблуки. Шинчира слаб в драках, это было сказано многими, в том числе и Майки. Да и же очень не назовешь, умер от рук школьника. Хотя многие бы умерли бы от такого удара по голове. Но ведь Майки и Дракин выжили, потому что они сильные. Сила Шинчира не в физических характеристиках, а в качествах лидера. Он повел за собой целую араву, став известным на все Токио. Расформировав банду, у него остался авторитет. Наверное, он мог попосещать разные клубы бесплатно. Как делал Токио? После распада драконов. На этом все, что я знаю о Сана Шинчира. Рекомендую посмотреть видео о Вакасе и Бинкеи, так вы узнаете о легендарном дуо Черных драконов. Всем до скорой встречи!